Всем привет многие ученые считают что вселенная в которой мы живем не одна а огромное множество и они существуют параллельно друг от друга фантастические книги и фильмы поддерживают эту концепцию добавляя также путешествия во времени и между параллельными мирами как же все-таки работают альтернативные вселенные можно ли перемещаться между ними и чем они отличаются друг от друга давайте попробуем разобраться Теория струн До сих пор нет четкого определения что такое параллельные миры, так как согласно разным теориям одни подразумевают одно, а другие говорят совсем о другом. Как вообще? Если постараться как-то обобщить все эти теории, то параллельными мирами являются другие реальности, в которых живем другие мы, а возможно и кто-то другой. В мире существуют две основные теории для объяснения всего. Общая теория относительности и квантовая теория поля. Первая объясняет взаимодействие в макро, а вторая в микромире. Проблема в том, что если представить оба мира в одном масштабе, то есть просто представить наш мир, то обе теории противоречат друг другу. Для того, чтобы объяснить все в мире одной общей теорией, ученые в 1970-х годах активно зацепились за теорию струн. Струны были чем-то условным, что должно было объяснить физические характеристики самых мелких частиц и их взаимодействие с другими частицами в любом масштабе. Но позже выяснилось, что эта теория работает не всегда и надо искать что-то другое. Само по себе это не доказывает наличие параллельных миров. Но в 1998 году космолог Макс Тегмар выдвинул теорию, которая дает повод задуматься о существовании других вселенных с другими физическими константами, отличающимися от наших. По этой теории, пространство вокруг нас состоит из мельчайших фундаментальных частиц, так называемых струн. Вибрируя с разной частотой, они создают все вещество во Вселенной. При этом струны существуют не только в четырех известных нам измерениях – это длина, ширина, глубина и время. Помимо них существует еще шесть измерений. Чтобы понять, как это работает, представьте, что вы поднялись на гору и смотрите на долину. В долине расположены несколько деревень. Они ничем не связаны и не знают о существовании друг друга. Они даже не видят гору, на которой вы стоите. Однако для вас все деревни выглядят как одна общая картина. Работу множества измерений можно также изобразить на квадрате и кубе. В двухмерном пространстве, где длина и ширина, куб будет выглядеть как квадрат, но у него есть и третье измерение – высота. Также и Вселенная может выглядеть по-другому в дополнительных измерениях. Многие ученые зацепились за эту теорию и предположили, что другие Вселенные и есть наши параллельные миры. Теоретически до них можно добраться, особенно если пройти через черную дыру, которая, по идее, и связывает нашу и другие Вселенные. В ответ тем, кто опровергает существование других Вселенных, сторонники теории приводят доводы, что наше представление о Вселенных сводится только к тому, что мы видим. Видишь суслика? Нет, и я не вижу. А он есть. То есть к тому пространству вокруг нас, которое соответствует расстоянию, преодолеваемому светом за 13,8 миллиардов лет. Именно столько времени прошло с момента Большого Взрыва, и мы видим только те звезды, галактики и миры, свет от которых успел дойти до нас. Возможно, что через миллиарды лет до нас дойдет свет и от других вселенных. Если эта теория верна, то на расстоянии меньше миллиметра от нас находится параллельный мир. Но как взаимодействовать с другими измерениями, мы пока не знаем. Поэтому попасть в этот мир мы не можем. Многомировая интерпретация. Согласно многомировой интерпретации квантовой физики, мы живем в бесконечной сети альтернативных вселенных. Это серьезное заявление, которое несет определенные и крайне серьезные научные, философские и экзистенциальные последствия. Согласно теории создателя многомировой интерпретации, мы живем во вселенной, а точнее в мультивселенной, в которой постоянно рождаются и ответвляются множество последовательных миров, в каждом из которых присутствует другая версия вас. Это мошенник! Этот человек мошенник! Это одна из самых загадочных теорий, которую каждый физик трактует по-своему. Одна из ее главных идей – это существование одного реального мира, который каждую секунду разветвляется на множество альтернативных вселенных, незначительно отличающихся друг от друга и существующих параллельно. Эту теорию легко представить на примере. На завтрак вы съели бутерброд с колбасой и сыром, а ваша копия только с колбасой, а третья копия добавила еще и помидор и съела не один бутерброд, а два. В момент выбора вселенная разветвляется и появляется новая копия, идущая параллельно с первой версией, но с небольшими изменениями. Количество квантовых копий бесконечное, они появляются постоянно. Возможно, в одной версии вы стали миллионером, а в другой, напротив, разорились. А возможно, мы и сами чья-то квантовая копия. Однако проверить это мы никак не можем, потому что перемещаться между параллельными вселенными по теории многомировой интерпретации невозможно. Хаотическая теория инфляции. К огромному сожалению, у нас нет возможности отмотать время назад и посмотреть, как развивалась Вселенная в первые минуты своей жизни. 17 марта 2014 года американские ученые из рабочей группы Гарвардской обсерватории объявили об обнаружении следов гравитационных волн, которые доказывают, что сразу после Большого взрыва Вселенная стремительно расширилась. Таким образом, впервые были получены экспериментальные подтверждения хаотической теории инфляции. Модели первых мгновений жизни Вселенной, описанные Андреем Линде в 1983 году, Советский физик преподает в Стэнфордском университете. О том, что его теория подтвердилась, ему лично сообщил его коллега Чао Лин Кюо. Линда был шокирован и выразил надежду, что это не розыгрыш, так как если теория верна, то человечество очень близко подошло к пониманию того, как был сотворен мир. По этой версии, Вселенная лишь одна, но она настолько огромна, что вмещает в себя множество миров. Если она бесконечна и после большого взрыва постоянно расширяется, то согласно математической вероятности в космосе находится точная копия нашей Солнечной системы, нашей планеты и нас самих. Однако этот мир находится вне космологического горизонта, то есть далеко за пределами наблюдаемой нами Вселенной. Более того, таких копий может быть несколько, хотя мы не доберемся ни до одной из них. Жизнь на этих копиях может идти не так, как у нас. Например, эволюция свернула по другому пути или история человечества пошла иначе. Теория плавного выхода из вечной инфляции Перед смертью Стивен Хокинг в группе с коллегами несколько лет разрабатывал свою финальную теорию. Сейчас она проходит рассмотрение в одном из научных журналов и будет опубликована после проверки. Эта теория должна показать, какими характеристиками должен обладать наш мир, если он является частью мультивселенной. Коллеги Хокинга говорят, что эта работа принесла бы ему Нобелевскую премию, которую он так и не получил при жизни. Новая публикация также решит проблему, поставленную Хокингом в его безграничной теории 1983 года. Она объясняла, как вселенная начала существовать в результате Большого взрыва. Согласно теории, Вселенная в долю секунды расширилась от микроскопической точки в прототип того, где мы сейчас живем, благодаря процессу, известному как инфляция. Но та же теория предсказывала возможность бесконечного числа больших взрывов, где каждый создавал бы свою Вселенную. Получалась бесконечная Вселенная, которая ставила математический парадокс. Новая теория Хокинга позволит убрать антропные аргументы. Их можно будет использовать только для ограниченного числа параметров. Также, по всей вероятности, число вселенных в мультивселенной оказывается не бесконечным, как полагалось ранее, а ограниченным. А это значит, что их параметры поддаются измерению и вычислению. Карл Стрэнк, профессор космологии в Даремском университете, объясняет, что главное достижение теории в том, что ее относительно легко подтвердить, по крайней мере, по меркам современной физики. И для этого не нужно строить большой адронный коллайдер. Достаточно всего лишь движущегося космического аппарата с детектором, считывающим фоновое излучение, которое является отпечатком первых секунд после большого взрыва. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы узнать все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.